Yeah, but Ревка-девка Seu cadeu, seu cadeu, seu cadeu. Seu cadeu. Thank you. поил те де о дев to do Я you... do Девка-девка. Девка-девка. Девка-девка. Дев. Едем пойдем. Едем всем ходя его Кавы. Да. У.